Вкусный бисквитный торт, Елизавета. По важному поводу испекла торт даченьке Лизи 16 лет. Если честно, с выпечкой я не очень, друшу, всегда ищу простые рецепты. В этот раз испекла торт на основе классического бисквита. Очень нежный, воздушный, вкусный бисквитный торт получился, назвала его Елизавета. Ингредиенты. Бисквит. Сахар 1 стакан. Мука 1 стакан. Яйцо 4 штуки. Ванилин на кончике ножа. Крем. Желток 2 штуки. Вода 5,0 грамм. Сгущенное молоко 1 банка. Сливочное масло 4,00 грамм этапы приготовления готовим бисквит отделяем белки от желтков взбиваем белки в густую пену медленно по одной ложке всыпаем сахар и взбиваем до белой воздушной массы как только белковая масса станет белой и довольно плотной также по ложке добавляем желтки предварительно слегка все желтки венчиком продолжая при этом взбивать белки Добавляем просеянную муку с ванилином. Важно не месить тесто, аккуратно вымешивать ложкой по направлению. Снизу вверх. Тесто должно быть очень воздушным. Готовое тесто выливаем в смазанную маслом форму, отправляем в разогретую до 190-200 градусов в духовку на 20-25 минут. Бисквит поднимается в 2-3 раза. Главное правило при выпечке бисквита не открывать дверцу духовки, иначе усядет. Готовый бисквит остужаем в форме минут 5, переворачиваем на решетку и оставляем на 3-4 часа, я его пекла вечером и оставила на ночь. Бисквит разрезаем на 3 пласта. Готовим крем для вкусного бисквитного торта. Соединяем воду с желтками и сгущенным молоком. Смесь ставим на слабый огонь и варим, как английский крем, да. Сгущение. Если боитесь, что пригорит, используйте водяную баню. Взбиваем масло с ванильным сахаром. Загустевшую смесь охлаждаем и добавляем во взбитое с ванильным сахаром масло. Добавляем понемногу, каждый раз взбивая. Собираем наш вкусный бисквитный торт. Промазываем каждый слой бисквита кремом. Обмазываем кремом торт со всех сторон. Украсьте бисквитный торт, как вашей душе угодно. К примеру, можете посыпать его тертым на терке шоколадом. У меня более оригинальные украшения. Сразу не ешьте. Дайте торту пропитаться. Бисквитный торт получился нежный, воздушный, вкусный. Приятного аппетита!